Здорово, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков. и сегодня мы будем открывать новые кейсы, которые называются Snakebite Case. Каждый из них стоит по 5 долларов, и открытие стоит еще и 2,5 доллара. Мы сегодня спонсируем Valve. Ну а также, вы набрали под последним роликом около 25 тысяч лайков, поэтому, понятное дело, я обещал открыть 50 кейсов, но я открою сегодня 82. А вместе со мной будет Фандер. Всем привет, ребят, йо-йо-йо. Фандер. -йо -йо. Я готов открывать открываете кейсы Давай, брат, сколько у нас, получается, потратили на это все чудо? Потратили на все это чудо, я да. делал пост в своем телеграм-канале э -э Эрик Сукашоков, а, там была сумма около 584 долларов Ну, в общем, в принципе, зарплата такого неплохого, достаточно стоятельного человечка в Москве, я правильно понимаю? Да, у -у -у, вот Отлично ,Parabial. Поэтому мы думаем, что можно начать открывать Давай, брат, Давай, давай, давай, поехали Поехали. Слово, я, кстати, пооткрывал эти кейсики. Ну, правда, немного, штук 6 где-то на стриме. Мне выпал только Дигл. Дигл стоит тысячу, кстати, даже только самый Только Дигл. Как ага. же... Вот он из Москвы, для него только Дигл, это как ничего, за 1000 рублей. Московская чика. Ну, я не окупился в любом случае, так что. Да. Давай давай предикшны. Я думаю, выпадет к тебе. Ну, вот не сейчас, а в целом, я думаю, тебе выпадет Эмка. меня Леха пооткрывал кучу кейсов, ему не попадало вообще практически ничего, если не ошибаюсь. У меня есть чуйка постоянно, что что-то выпадет, но сегодня у меня ее нет, сейчас у меня в этом выпуске нет Если я ничего не выбью за это количество кейсов, я не опубликую ролик, вот поэтому, такой вам предикшн говорю Так что, ребят, досмотрите ролик до конца Да, кстати, я закрыл профиль свой, вы не увидите, что мне выпало Фандер, расскажи, пожалуйста, некоторые моменты из своей жизни, что изменилось после прокачки, тебя вообще узнают на улице? А, на улице? Так, брат, я из дома не выхожу. <laughs> я не знаю. Тебя узнают дома. Дома до сих пор Слушай, позвоню. мне кажется, в дома тебя могут уже не узнавать, из своей комнаты не выходишь. <laughs> а, а что этот человек вообще делает в нашей квартире, Ш значит? Что за прическа у тебя, Фандр? Расскажи, пожалуйста, поподробнее. <laughs> за это горшок на голове. Не, на самом Подожди, деле... Подожди, это же кроп... Э да, это кроп Мне сказал в барбершопе Барбера о том, что эта прическа называется Ананас, но я погуглил, что такое прическа Ананас, и там, знаешь, вот из губки Боба Ананасовый дом, и это то же самое на голове Но это явно не ананас Не знаю, это кроп, который нужно правильно укладывать Вот если ты не будешь правильно укладывать эту прическу То она будет, короче, фигула 4000 барбершоп Нет, я хожу барбер 1600-1700 А в барбере Ты понимаешь, что должны быть мужики только? Да, так-так и есть. А ты думал, у меня девушка стреляет в Настоящий барбершоп, да? Мне даже там предлагают иногда виски, но я отказываюсь, как-то, понимаете, Ты еще... Да? Да, конечно. Это очень хорошо. Я люблю этот калаш. А он зелененький? Серьезно? Слушай, он красивый. Он ядовитый, типа, да? Да-да-да-да-да. Снэйк-ба... Ой-ой-ой-ой. нет, чуть-чуть. Фаннер, расскажи, пожалуйста, сколько ты сейчас начал зарабатывать? Шок, я у тебя сам интервью брал с такими вопросами Чтобы не решил в ответку Да. Я не знаю, мне кажется, ничего не изменилось Вот правда, в зависимости от популярности Но может быть сейчас, правда Подожди, построили чем? Ну типа, что было, что сейчас? Не, ну понятное дело, у человека во дворе море свое Нет, я сейчас просто откладываю потихоньку денежки И просто откладываю Я такой человек достаточно экономный Если мне что-то нужно, я покупаю Сейчас я хочу взять кольцевую лампу новую, вот, но ну, на 1010 это выйдет, хорошая, прям такая качественная. И ее просто в стену потом отразить, чтобы свет был рассеивающийся, и все. Ну и взять какой-нибудь прожектор на задний фон, чтобы у меня вот там, где пол под табличкой фандера, оно подсвечивалось таким голубым светом, было бы прикольно. Вот. Ну и как так. Ну, а так что, если нужно купить одежду, я покупаю одежду, а так каких-то таких жестких покупок я не делаю. Фандер, ну, зайди в свой э, банк и покажи свою историю за последний месяц. Это рад, ты это уверен? Да, да, да, Илья, давай. Блин. Ну, сейчас месяц начался только, кому там у тебя маленькая сумма будет. Могу за предыдущий тоже сказать? Не-не-не, не надо. Только за этот? Давай-давай. За этот, хорошо. Я не знаю, будет ли видно, но... Ну, а 78 тысяч будет. За 6 дней. Но я не знаю, откуда такие цифры, это Ага, ужас, конечно, конечно, конечно, конечно. Я, я не понимаю. Я не знаю, почему, но у меня за март месяц 400 тысяч каким-то образом... Ты что, издеваешься? 400... Я, не, я не знаю, откуда. Это ужас. О, я, б... Боже, я эти... э, стример... Кошмар. Сабершок еще столько не зарабатывает. Ну ладно, не, знаю, не буду врать, вам. Но ты зарабатываешь. <laughs> да, конечно, уже все в интервью сказано было. Ай-яй-яй! У меня дрель! Да. Если сейчас он выйдет! О боже! Так, временная пауза у меня соседи. Мои соседи тоже записывают открытие кейса. Небольшая рекламная интеграция, сейчас мы на сайте. дроп, и я только что увидел, что тут есть тайный дроп, который для меня, он бесплатный. Давайте прокрутим, потому что это выпало мне за барабан, а значит, 100 рублей. Открой барабан, скажите, какой, что выпадет, какой открыть. Давай третий, да. А я, кстати, а я, я тебя читал сейчас, я знал, что ты третий скажешь. Да, мальчики, да. я вел промокод Улео. На грузинском это значит не очень приятные вещи, но... А, что? <смех> Все, продолжаем. Мне выпало два предмета в контракт, и это шедевр Так, мы делаем контракт, и нападает падает 7900 Нифига себе ну, Он такой красивенький Забираем дроп, и сейчас мы его получим Давайте зайдем в апгрейд, и покажу вам функцию апгрейда Так, выбираем любой скин, к примеру, за 1000 рублей Мне нравится петушок, вот этот ставлю свой шанс К примеру, 4 коэффициент, 23%, я отдаю 266 рублей, и хочу получить 1032 И я выбиваю это Пришел USP, мы его сейчас забираем а ссылочку на джидроп я оставлю в описании. Мы идем дальше. Ты же понимаешь, что мы открываем 11 минут, ролик этот люди смотрят, и тут ничего еще не упало, но зато мы узнали, сколько ты зарабатываешь. Да, отлично, это кликбайт, не похоже. Ты набиваешь по 40 фрагов, камон. Он на каждом шоу-матче делает 40 киллов. Чувак, я все понимаю, но как это возможно? Пьются И когда ты будешь пробовать попасть в FPLC, камон. Я просто пью цекорий на завтрак. А FPLC? В полце я ем на ужин Слушай, да не знаю, очень тяжело выйти в полце. Лично мне, мне не получается Я играю прямо, очень много набиваю, все равно проигрываю Это очень сложно, даже если я играю в пачки с хорошими тиммейтами Все равно не выигрываю Ну, байтеру очень сложно всегда попадать в полце. Согласен, да О! Опа, о, статрека, статрека Подожди, спорим, это, это 10... немного поношнее 0.3, это, это после uh, uh, 42 да. доллара, uh. добрый день, молодой человек Добрый это день ск... Подожди, это сколько у нас получается, это тысячи Это... 3, 3, это 3.500 3.500, да, ууу, слушай Ну, а уже, уже неплохо Нет, не 3.500, ну, вроде... Эй, ну, богу. около того Ну, ладно, О, ну, ладно, Короче, ладно. 4 тысячи Кстати, что у тебя с э, АВП, который у тебя исчез? А хочешь прикол? Я такой, я такой лох Ты наквейли? А, ты Нет, его подожди. смотри, стой, стой Я да, ради да. рофла Смотри, когда у нас был шоу-матч Я хайпил на моменте, что я украл нож у брата Строго. Ага и когда был шоу-матч, во время этого шоу-матча я сидел на CS Money и затрейдил вот этот нож. Я набрал столько охвата, столько лайков, все хорошо, но я слил за 1600 долларов градиент. И после обновления он начал стоить уже 2 300. То есть я потерял 600 долларов просто из-за того, что я решил порофлить. И вот этот ножек я получил. Мне очень грустно. Ну зато рофл был хороший, наверное. Его оценило всего лишь семь тысяч человек, но это самый дорогой рофл в моей жизни. Слушай, я хочу, короче, пройти Resident Evil новый. Тебе не выдали доступ? Mm -mm. А надо кому-то писать на счет? Нет, это... я вообще не, никогда не пойду. О, стой! Да ладно! А, это хорошее, это хорошее, это... хорошее. дай знать, это хорошее. Подожди, дай я. Да, я посмотрю сам. 92 тысячи шок. 90 друг, брат! Это самые дорогие! Это самый дорогой друг, который мне падал. Бля, да ты вообще крейзи. Я конченый. Я хотел это сказать, но подумал, что это слишком. Чувак, мотоциклирный печатка, бля, легендарная нагревая. Легенда, 10 к сумки у папы. Короче, ладно, я еду в Питер, мы с тобой быстренько понимаем. оформляем. А что они? Слушай, только. Капец, ты вообще красава. это просто не падали, Это же 90 тысяч, реально. А, ну то есть мы окупили все это? Открытие. Да, все окупили. Еще можно поехать по девочкам. Я назову ролик, мне выпали перчатки за 100 тысяч. Подожди, у тебя такие дорогие девочки? А, ты из Москвы, я понял. Извини. Слушай, ну они не выглядят на 100 тысяч. Давай опустим это, а то сейчас... А сейчас кайсмани увидят, сейчас ценник быстро а... смесит. Давай, не гони, они стоят на все 150, я считаю. Это Слушай, очень хороший приятное. Слушай, Да. им валюта. теперь очень... есть настроение. теперь. Да, настроение, видишь, как деньги <д> меняют людей. Люди, <д warriors> деньги, это плохо. <су> Слушай, а если мы сейчас будем контракт. Ко контракт делать, оно же выпадет больше, да, так Да, да, 100%. Ага. И может быть, статрек еще? Да, нет, какой статрек, чувак, из деревни? Я ни разу не делал контракт, мне на что делать. Ой, как мило звучал. Я из Москвы, я не видел это, я дэдель. Не, ну просто я синеву либо продаю, на тп либо. Слушай, такие дропы падают гениальные, добрый день. Слушай, это же окупается все. Да, это все окупается, правда. Я просто даже не мог, я смотрю перчатки, думаю. Подожди, что? Типа по перчатки? Серьезно? Да, чувак, у нас такая была пока реакция. Я в шоке. Блин, понимаешь, я не знаю, как реагирую, У меня никогда не было открытий кейсов, типа, ну даже. Не-не, Нет, вроде слив. Смотри, они забудем нас переименовать его. Подожди, а чтоб статрек выпал, нам нужно в крафт Нам нужно именно статрек, да. Ага, ну это люто. Объясняю человеку, который потратил на эту игру 11 тысяч часов. Да, 15, извините. Боже. Лучше бы не было. Так, ну по сути, статрек. А, кстати, статрек сейчас будет. Калаш слайд прямо за слышишь? Раз, два, три Давай, погнали Раму собрал, скилл показал ай дерьмо полное А так могла бы сотку долларов упасть Да Ладно, легендарный момент Вот слайд я, наверное, не буду ставлять А вот слайд сколько стоит? 23 и 19, да, стоять не буду Погнали Ну что, легендарный момент, я считаю Да А что может упасть? МП 9 хочу Давай Ну-ка А что это такое? какое качество? Это вообще дробовик, брат 17 о -о -о, точно включил No Cap dude no О-о-о, 60 долларов что? прямо да. завода. А, это прямо с завода. Блин, Открыл крысы, айом. Го открывать еще кейсы, а сейчас еще нож с перчатки. Подожди, да. No, no, no. Кстати, no. А ты видел, что выпало бустер уже? Бустер, что выпало? Да. Нет. Перчатки за полмиллиона. За полмиллиона? Да, ты не видел? Это Легендарно. Ему перчатки за полмиллиона выпали они полмиллиона стоят? Да, да, это прямо с завода, по-моему. Таких даже нет в продаже. А ну? Да. Это люто. Это лютое. потом ему и вторые перчатки еще выпали. Да? А сколько да, они стоят? Да, тысяч 60, по-моему, или 70, что-то такое. Это алюта, Денис, это алюта. Да представь, ты подкрывал кейс и пошел в машину купить. Я уверен, что наступит тот день, когда все-таки я возьму, открою кейс на стриме. Что-нибудь разобью себя на хате. Но выбью что-нибудь, вот. Не-не, не, вот этот человек этого. общается с бусером. Смотрите, как он начал общаться. Пока я ждал, пока включит камеру, он битбоксил. Сейчас хочет что-то разбить. Завтра у тебя будет свой герман на заднем фоне. Блюда, имба, вообще после фейса это самое оно, мне кажется Ну все, все, вот и вот mm -hmm. Ребята, прямо сейчас я выбью красный USP Тайное Раз, качество два Последний кейс, понимаешь, это то. Дубль два А сейчас <laughs> шок выбьет Оставшиеся деньги я не смогу потратить, потому что каждый кейс стоит по 6 долларов Мне их хватит, и я открою два кейса, лучше открыть сразу же 8 клатч кейсов ну что ж, я не буду смотреть, что не выпадет. Я просто это буду открывать. А, арифметик. А, найс, nice, я скрыл, я не смотрю. А, ну найс, nice, что это такое? А как мне открывать и не смотреть? А как это не сделать? Кстати, ладно, а... Ну ладно. Зато... Сейчас, сейчас такие прям прикинь, новые. что то может, да, это будет вообще тема. Все, последние два, давай-давай. Свэк, свэк. Все, и последний пошел. Свэк, мы потратили 600 долларов, выбили 1300. Мне кажется, это очень-очень хорошая это история. Да. Спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик. Я вам советую посмотреть мой предыдущий ролик, где я рассказываю про лучших 10 карт сюрфа. Это очень локальный ролик, но и сюрферы, добрый день. Для вас я подготовил хорошие карты. Со мной был Фандер. Ссылка на него в описании. Он лютый стример, будущая звезда, ниндзя. Приготовься. Всем спасибо. Это был Эрик Шоков и Фандер. Пока. Всем пока.